Здравствуйте, друзья, подруги! Перед вами Кассандра Астра. Итак, сейчас вы просмотрите прогноз на ближайшие, может быть, полтора, может быть, два месяца, может, даже просто на месяц. Вы потом почувствуете это. Посмотрите тенденции. Видео называется «Планетный тренд». Какая планета будет солировать, на что надо обратить внимание. Итак, дорогие мои, я начинаю. Прогноз, основной прогноз, нам будут делать, конечно же, наши проверенные уже камни. Итак. О, как интересно, вот сюда. Да? Ну, начнем со здоровья. Этот у меня прогноз начинается про здоровье. С здоровья. Я бы сказала так: что по здоровью лежат хорошие камни. Если и был какой-то провал или какая-то проблема, то в ближайшие две, две с половиной недели будет наблюдаться процесс восстановления э, больного органа допустим, восстановления общего провала в иммунитете. То есть, очень тут мне все нравится. Да и вообще, карта Марса она по-любому дает силы, она дает. Усиление ваших энергий, потоков энергии. Это говорит, что все очень даже неплохо. Переходим к следующему моменту. Он связан с работой, с деньгами, ну, с получением денег. Я бы сказала так, что э, возможно через 2-3 недели произойдет какая-то ситуация в вашу пользу. Допустим, если там решается какая-то разнарядка, кому повысить статус на работе, кому не повысить, то очень много шансов, что вы Поднимете статусе. Если у вас нет такой тенденции, то, во всяком случае, через 2-3 недели будет наблюдаться такая повышенный спрос на ваши возможности, повышенный спрос на, э вот, на вас вообще, как персону, как персону, представляющую свои возможности по-любому. Если это творчество, то возможно, тут все связано с творчеством. И я бы сказала, что это период такой, когда мы закрываем какие-то хвосты, когда мы что-то чем-то пере, ну, перешибаем. Вот там где-то провал в деньгах, а тут у нас будет приход в деньгах. То есть какой-то взаимозаменяемый процесс. Я исхожу из того, что такая карта легла не очень простая. То есть это период, когда вы начинаете выкарабкиваться из какой-то зажатой, вот загнанной такой ощущение, знаете, это такое карта интересная или когда мы ходим по кругу, или нас загнали в угол, и мы пока вот, вот, вот это наше пространство, мы не можем дальше выйти. То есть это выход, выход через дверь. Дверь открылась, вот такой период. <coughs> в теме поездок очень много, много камней. Это связано и с поездками к вашим любимым людям. Тема связана с родительскими поездками, темы связаны с, урегули... с урегулированием. Возможно, у кого-то из ваших, сейчас скажу, домочадцев какая-то будет проблема, и вы будете ездить вместе с ним или с ней и помогать разруливать какую-то проблему. Но давайте будем надеяться, что это не тема с какими-то больницами все-таки, да? Вот. И через два месяца, возможно, какой-то намек на на какую-то интересную поездку, что ли. Или, во всяком случае, будет обсуждение как вариант поездки куда-то, но там не надо спешить, я бы вот так сказала, потому что карта такая, красная лопаточка, она говорит, не спеши, поспешишь людей, насмешишь. Но очень насыщенная вот эта тема. И плавно переходят вот эти домашние проблемы. То есть через две недели что-то оголится. Я бы сказала, может оголится какая-то проблема, по тому, что вы не досмотрели, а может быть понимали и чувствовали, ну как-то откидывали, ай, потом, потом, там, допустим, не знаю, ну ребенка к зубному сводить, например, да, ну вот что-то там, или купить кому-то что-то помочь. Вы это отдвигали, это и вот все-таки наступит такой, знаете, как прыщик созрел. Вот надо с этим что-то делать. Ну, вообще скажу, что эта ситуация пойдет вам на плюс. Или вы все станете больше как-то уважать за что-то. Или вы откроете в себе возможности, новые возможности ради близких людей. Очень интересно, потому что вот эта карта, она такая подарочная. То есть звезды с неба это какие-то и подарки. В принципе, карта говорит что о каких-то помощях. Возможно, кому-то из вас, ваша родня, какой-то подарок сделает такой существенный, в общем-то. Теперь переходим к теме, к теме относящейся к теме «Любовь». Через 2-2,5 недели у вас период любви и любви с человеком, с которым у вас будет выстраиваться будущее. Если у вас уже есть человек, с которым вас, вы идете в будущее, то это период объярчения ваших отношений, закрепления ваших планов с этим человеком и немножко включи, включайте какой-то романтик, Немножко легкость, какую-то легкость включите в общение, а не только обсуждение бытовых и насущных, так сказать, вопросов. В теме творчества, дорогие мои, вот где я назвала период через 2-2,5 недели, там, возможно, удача в творческом порыве, в творческом прорыве, в, когда мы рожаем, когда мы пишем песни, стихи, когда у нас получаются картины когда мы что-то вот творчество выплескиваем. Какое бы оно ни было, творчество – это очень важный аспект в человеческой жизни. Кстати, там же и период в теме девушки стать матерью, скажем так, получить беременность. Уж скажу так штрих-пунктирно, извините. Дальше. Работа. Вот в теме работы в ближайшие полторы недели могут быть... Эм, Какие-то подножки, я бы сказала, вот немножко какие-то подлянки, как мы говорим по-русски, подножки, такие, которые, возможно, вы сразу даже не въедете и не поймете, возможно, такие интриги, вы не поймете смысл их, но вы поймете, возможно, только через три месяца, для чего кто-то что-то про вас говорил или куда-то вас хотел втянуть или хотел оттянуть от какого-то рабочего процесса и переключить ваше внимание, я сейчас рассказываю вам варианты. Вот, так что, ну, также я бы сказала, что первые пять дней, как я сказала, что здоровье хорошее, все-таки первые пять дней. Если есть хроническая болезнь, извините, на здоровье перескочу, если есть хроническая болезнь, то уделите ей какое-то минимальное внимание. Это для тех, у кого давние какие-то застарелые больше 5-10 лет, хроническая уже какая-то есть болезнь. Вот. В теме перемены работы, ну, не знаю, не знаю, я про работу уже как бы, в общем-то, все сказала. Также хочу сказать, что у кого есть животные, может быть, держите, держите их в ближайшие две недели, домашние животные, а дальше от воды. И вообще немножко, может быть, эффект заблуждения в теме, ну, возможно, в теме... Я и взаимопомощь на работе. Но, во всяком случае, что-то откроется, это пойдет вам на плюс. Дальше переходим к отсеку, который отвечает за э, личную жизнь. В теме личной жизни, может быть, как-то будет мешаться друг по другу. Я для тех, кто еще не познакомился, это в ближайшие 10 дней. А потом произойдет какое-то вот интересное событие. Оно под эгидой э, «Колеса фортуны». То есть вот если через две недели вам друг или подруга скажет «давай я тебя познакомлю с кем-то», то, может быть, стоит присмотреться там к персоне. Если вам с родня, родня начинает знакомить, особенно женщина-родственница, тоже обратите внимание. Но хочу сказать, что в принципе более-менее неплохо лежат камни в теме «брак». Да? В вот теме брака, как бы так. У тех, кто попал в судебные разборки, то через две недели, там будет 10 дней, достаточно таких удачных для вас, такие удачные дни, в теме выиграть какие-то судебные тяжбы, если они вот приходятся на те дни. Тема опасности или катастрофы, ну, скорее всего, нет, но будьте внимательны на дороге через три недели там вот 10 дней такие будьте внимательны на дороге соблюдайте сами скоростные режимы скажем тоже в первую очередь тема дальних поездок в общем так она потом вдруг может прорисоваться если сейчас, ну, тут лежит, конечно, камушек, но он такой, что, э, может быть, и хочется куда-то поехать, но рабочие насущные моменты, рабочие насущные вопросы, возможно, отделяют, ну, оставляют вас дома. Но единственное, у кого необходимые командировки, то ближайшие три недели они пройдут достаточно хорошо, может быть, даже в хорошем каком-то составе. В теме опасности выпал, выпала подсказка на тему «Обрати внимание на ребенка, какие интересуют своего ребенка, чем интересуется ребенок». Вот так. То есть, возможно, ваши какие-то цели, которые вы давно запланированы, немножко подкорректируются поведением тех, у кого есть дети. И какие-то времена издвижки, передвижки могут быть, возникнуть. Вот и это все как-то наперед-наперед. Я бы даже сказала, что ближайшие два месяца не стоит как-то очень сильно выставлять новые планы на будущее. Вы сейчас что-то продвигаете, пытаетесь идти по старым схемам, по старым путям, тут не надо, вот этот такой интересный камушек, он вперед убежал, да, то есть впереди посмотришь, какой-то сюрприз будет, сюрприз в теме прихождения к вам к, ну, и к вашей власти обязательно будет, то, что колесо карта фортуны, она перевернута какой-то, но это вот в конце месяца, вот через два с половиной, три месяца, вот в конце какой-то будет такой, как сюрприз, подарок, связанный вот, не знаю, или подарок, или какая-то покупка, наконец-то вы осуществите покупку, которые давно карабкались и шли. И, может быть, в связи с ситуацией сейчас нынешней на мировой, на мировой арене, скажем так, пришлось отодвинуть, допустим, покупку вот чего-то важного, нужного для вас, именно такого вас, делающего счастливым. Тема друзей. Ну, скажу так, с друзьями возможны конфликты на тему, кто главнее, а кто прав, кто не прав. То есть в теме друзей, я бы сказала, не лезть к начальству, не, не пытайтесь делать их друзьями, если это касается работы если у вас друзья при власти, то, может быть, какие-то ошиб... ошибки, слова какие-то могут тоже пойти немножко против вас, да, вот. То есть, ну, я бы сказала, надейся на себя, не надейся на какие-то большие такие вливания, родственники, про родственников я вам тут сказала, да, а вот э, тема власть, э, вот тут надо как-то не, ну, не спешить, а смотреть вперед, и тут какую-то тактику, надо медленную тактику выстраивать. Надеюсь, многие из вас поняли, о чем я сейчас сказала. И тема внезапных ситуаций, когда выплывают наружу какие-то тайны про любовь наши, какие-то интриги или что. Ну, тем, тема внезапности тут присутствует. В ближайшие две с половиной недели, три, ну, две с половиной, вот в этот период могут всплыть какие-то, тайные любови, тайные отношения, информация про чью-то любовь, про чьи-то интрижки. Ну на всякий случай я вам так говорю. Но вообще хочу сказать, что не заноситесь в какой-то тут вот кто сейчас смотрит. Осторожность какой-то ближайшие два месяца со словом свобода, потому что эта свобода может все-таки закончиться тем что потом вдруг все всплывет, какие-то ситуации, что вот вы потом не говорили, что вы смотрели видео у Кассандры, и она вас вот не предупреждала. Я вас предупреждаю, что вот так иногда свобода, нам хочется вырваться, но она потом нам вот костью в горле может стать и принести даже какие-то потери, при ненужных выскакиваниях наших, вот в это состояние свободы. Это особенно зависит от карты рождения. Итак, дорогие мои, вот такой был вам весь общий прогноз. Если есть вопросы какие-то, пишите. Если понравилось, ставьте лайки. Если не понравилось, там сами знаете, что там нажимать. Кто не подписался, подписывайтесь. И до встречи!